Давайте. Говорите. Давайте. Говорите. Давайте выбьем! Давайте выбьем! нету. Ведешь, не снимаешь? А это вот такой посрочной? Нет? Нет, я просто не знаю. Ярослав, Давай выбил. Ты? Показывай себе. Водку я не буду Ай, чё не предлагает Спасибо, ёбь А вот они и штаны, блядь А вот Ай-яй-яй а, Вот это, штаны, штаны? Да. А, Вот мужик, а, а вот ещё да. вот эти да. штаны Ну видишь, не Галя, скажи что нибудь, скажи что нибудь. Смотри, вот Я так Хорошо отдыхаем. Сколько время. Где-то и тут больше не наливать. Давай саду пойдем. А Пойдем, А теперь как на асфальте, с Илюшей. Да. Да, а, а эротический танец. Никит. А я с Эриком, про, про, про этого не вот помню, но вот Это кто? Никита А я как? А есть видео? Потом Ну-ка, расскажи, а я как? Ты со стул блюд, стула такой. потолку, вот так да. вот. Так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 а если я ребенка не удержал, был здесь, бы мы все. Не ушатал ее ярка, который на мягче сверху Ой, ой. а там я кидаю кидать кидать кидать кидать кидать кидать кидать кидать кидать ну, ну что, нет, давайте как... кто-нибудь порубит этот крокодил поиграем, блядь, у меня же мозоль, нет, пора. Давайте у дрока, поиграем. поиграем. и искупаемся. У нас у человека, я знаю сколько, он один, всё один, всё искупаемся. то порубить по-любому. Нет, колючий давай с тобой. Чего? Чего? вещах прыгаем. Чего? Не, не надо. надо! Нет! Да, не слабо. Я, я плохо слышу. Ой-ой-ой! А, а ладно. Не не не Давай. Не на что? Чего он прыгал? Нехорошая эта хрень спорит. Ну, Про что прыгать? Порим на мой матрас. Блядь, чисто и балюшки Да ну, иди не знаю меня сушка больше обойдется, блядь Вещей этих Если бы на 20 тысяч Я бы еще подумал. другому Слабо? Нет Ну, Ч, блядь, слабо тебе, блядь Колючего угнать машину и в речку ушатать. Давай, блядь Или у Ярик хотел бы да и не слабо у меня. Love... Ну давай, иди, ёпта. Обещаю я прыгну. Обещаю я прыгну. После этого вообще вообще не вопрос. Да, я смотрю, я и я сам, блядь. И не выплыву, блядь. Я ему должен, сюда Во! В натуре он даже не видео. вкусно да. Да, кстати. Я ж готовил, блядь.